Друзья, сейчас перед собой вы можете видеть крупную сумму денег. Эту сумму денег я заработала меньше, чем за месяц. Хотите также зарабатывать? Тогда досмотрите это видео до конца и зарабатывать от 1000 рублей в час до 100 тысяч рублей в день. Желаю всем удачи и денежного прилива!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 Друзья, это мега крутой и быстрый заработок в интернете с минимальными вложениями от 100 рублей. Сегодня в этом видео я вам покажу, как с легкостью можно зарабатывать в проекте BitMoney Studio 1000 рублей каждый час и выводить заработанные деньги себе на кошелек. Лично я в проект BitMoney Studio, не раздумывая, буду инвестировать 10 тысяч рублей, а через 24 часа я заработаю и выведу 70 тысяч рублей. Где 10 тысяч рублей – это мой депозит, а 60 тысяч рублей – это чистая прибыль.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 Зарабатывать с вложениями мы будем на 6 тарифных планах. Все они сроком на 24 часа. 120%, 150%, 200%, 300%, 500% и 700%. Начисление прибыли по депозитам каждый час. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Статистика компании Bitmoney Studio. Друзья, как и вами говорила, проект совершенно новый, он работает но дней. Участников на данный момент 121 человек. Проинвестировано более 56 тысяч рублей, и выплачено 667 рублей. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании.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 Друзья, выбираю я шестой тарифный план, то есть 700% за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Платежную систему я выбираю ПР. Сумма вклада 10 тысяч 1 рубль. Друзья, сейчас 10 тысяч рублей я переведу на данный PR кошелек, и мы с вами продолжим. Транзакция отправлена на обработку. Ну вот, друзья, в проект я проинвестировала 10 тысяч рублей 1 рубль. Сейчас я поставлю видео на паузу, дождусь своего первого начисления. То есть пройдет ровно 1 час, и мы с вами проверим проект на платежеспособность. Ну вот, друзья, прошел ровно час, по моему депозиту прошло одно начисление. Прибыль на данный момент у меня составляет 2916 рублей. Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю Payer, сумма для выплаты 2916 рублей. Выплата успешно подтверждена. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 2888 рублей. Выплата с проекта BitMoney Studio. Друзья, проект платит. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. На этом я с вами прощаюсь, так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи, всем пока!